Любая пломба на корне ⁇ это раздражение десневого края, это нарушение гигиены полости рта, это дополнительный кариес, это боли, и это рецессия из первого класса переходит во второй, пятый, четвертый класс. То есть мы сами создаем проблемы пациенту. Рецессии десны бывают как на естественно узбах, так и на коронках, на ортопедических конструкциях нужно выделять следующий показатель. Имеется ли промежуток, пустота или щель между коронковой частью, коронкой и корнем зуба? Если щель отсутствует, прилегание коронки достаточно герметичное, то без снятия ортопедической конструкции возможно устранить рецессию. А если имеется нарушение краевого прилегания, Коронка длинная, толстая, и имеется промежуток между коронкой и корнем. Без изготовления временной коронки в соответствующей формы нельзя пытаться закрывать обнаженную поверхность корня. Это обречено на провал. Это однозначно. Рецессия десны встречается и в имплантологии. Через несколько лет после изготовления ортопедической конструкции. В чем причины? Причина первая – это недостаточность костной ткани. Причина вторая – это отсутствие прикрепленной кератинизированной десны еще на этапе изготовления ортопедической конструкции. Причина третья – это воспаление, то есть нарушение гигиены полости рта. Рецессии дисны бывают в области адентики или в результате нашего с вами хирургического вмешательства. При выполнении неправильных разрезов, при наложении неправильных швов мы получаем нейтрогенные рецессии. Это тоже надо учитывать. Вот этой первой части я хотел показать, что рецессия дисны многограмма. Она бывает как физиологическая как после ортопедического лечения, как после имплантологического лечения, после ортодонтического лечения. Рецессия десны бывает классическая, при котором линия цементно-амалевого соединения она не нарушена. Такие рецессии десны осложняются некоррозными дефектами, как в коронковой части, так и в корневой части. И каждый тип рецессии имеет особенное лечение. Для того, чтобы выбрать тактику лечения, нужно давать четкое определение этой рецессии. Потому что классическая рецессия — это один тип лечения. Неколиозная дефекта плюс рецессия — это другой тип лечения. Рецессия, единственная, после хирургического лечения — это третий тип лечения. Вот одного рецепта нет. То есть первое вот, определение мы с вами познакомились с этим. Какие же причины развития рецессии Дисней? На эту тему может уйти целый день. Но вкратце, вкратце основные причины, они следующие. Первый заголовок травматические причины. И очень хочется сказать, что самих, э, самих по себе причин недостаточно, чтобы рецессия развивалась. Нужны еще и предрасполагающие факторы, факторы ухудшающие ситуацию по ортодонту. Поэтому тут надо всегда смотреть то, что сейчас во рту, и то, как этот человек устроил, когда он был совсем маленьким, когда его зубы прорезывались, чем его кормили, носил ли он брекеты, удаляли ли зубы. То есть надо изучать абсолютно все. Травматические причины. зубная щетка. Объективно, то, что приводит к возникновению вот сейчас рецессии десны это грубое трение зубной щеткой по зубам. Грубое трение. Сегодня я уже пациентам говорю, они спрашивают, а что, я 40 лет живу, и я не умею правильно чистить зубы? Я говорю, скорее всего, вы умеете правильно чистить зубы. Но та тактика или техника, которую вы чистите, она не соответствует строению ваших зубов, в толщине вашей десны. Это очень важно этот параметр учитывать. Получается, что или зубная щетка достаточно жесткая, или пациенты совершают неправильные движения, или пациенты через чур требовательны к себе и пытаются добиться идеальной чистоты во рту. Это как раз приводит к истиранию вестибулярной поверхности зубов. То есть над тремя этими пунктами мы с вами обязаны ежедневно на клиническом приеме пробовать. Нижзубная нить. Многие из нас рекомендуют пациентам пользоваться нижзубной нитью. Но единицы из нас обучают проверяют и исправляют, как этим инструментом пользоваться. Неправильное использование зубной гицу приводит к рассечению межзубного сосочка, возможно, и к лице Ортопедия, ортодонтия, окклюзия. Нужно вот раз и навсегда понимать, что сама по себе патологическая окклюзия она не вызывает рецессии десны. Под термином окклюзия мы всегда, и ортопедия, мы всегда выделяем это грубая работа боронинга, грубая работа ретракционной нитью. Это не соответствующая по длине, ширине и толщине ортопедическая коронка. Вот все это в большей степени приводит к рецессии, нежели Теоретически неправильно оклюзия. Доказательств нет. Теоретически можно написать все, что угодно. Многие из вас были на лекциях, мастер-классах и профессоров Зукели, Цура. Если полистать их литературу, можно увидеть отдаленный результат лечения рецессии на неправильно расположенных зубах с результатом 10 лет. И он описывает, что да, мы не должны забывать про аглюзию, но мы не должны свято верить, то что это приводит к рецессии. Если вы правильно выполнили мануальные навыки, вы дали четкие рекомендации пациенту, вы проверили, что пациент чистит правильно, аккуратно, то рецидива не может быть. Бактериальная причина воспаления, краевое или апекальное, то здесь рецессия изначально уже, может быть, имеется тонкий десневой край, и легкое воспаление, по типу гингивита, может вызвать рецессию десны. Но и этого краевого воспаления недостаточно, если пациент, чистит, если пациент ухаживает за полостью рта. А если он все-таки использует неадекватную зубную щетку, то это может вызвать рецессию. Но это тоже не первопричина. Другие причины, вирусная этиология, смешанная этиология, что касается вирусной этиологии, то здесь мы только можем предполагать. И в литературе указано, что вирус простого герпеса, если появляется на слизистой он также, возможно, появляется на тесен, слизистой тессе, слизистой оболочки полости и это вызывает истончение десневого края. Если мы не обращаем внимание пациента на эту особенность, пациент может продолжать чистить зубы, как обычно, и это может привести к истиранию десневого края, к появлению рецессии. То есть нам рекомендовано, видя вот такую ситуацию, рекомендовать человеку воздержаться от гигиены полости рта на две недели, заменить зубную щетку на ротовые ламочки и, возможно, на э, монобучковую зубную щетку, для того, чтобы он мог очищать только лишь вестибулярную поверхность, не нанося себе вред. Предрасполагающие факторы. К предрасполагающим факторам относятся тонкий биотип десны, дегесценция и фенестрация овелярного отростка, выступание корней, Неправильное положение зубов, патологические прикрепления уздечек и эдрогенные факторы.